Сегодня у нас повестке -со дня состоит из вопросов жалоб, которые поступили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Да, у нас, это так понимаю, есть присутствующие, пожалуйста, ну что, уважаемые члены комиссии, присутствующие заявители, все жалобы рассматриваются на заседании. Напоминаю, что заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии транслируются в наших социальных сетях, а именно в группе комиссии ВКонтакте. По окончании заседания запись трансляции будет сохранена там же. Всем все. Спасибо. Спасибо. У нас присутствует 13 членов комиссии, форма имеется. Предлагаю клинику к повестке дня, материалы в 10 в основниках, какие по повестке дня. Кто, кто за эту повестку прошу голосовать, просит, Уважаемые коллеги, для начала рассмотрения нашей повестки дня хотел бы обратить внимание, что у нас один из очень важных наших приоритетов является открытость, как мы говорили, мы с учетом того, что у нас черта выборы не очень большое количество а, обращений, а, мы договорились, что мы будем максимально открыто показывать все нарушения, которые есть, чтобы не было никаких, а, скажем так, ну, приватом, чтобы это было с предметом обсуждения открытого. Сегодня, коллеги, если такие вопросы будут возникать, выявляют все характерные нарушения, на основании которых территориальная комиссия показала кандидатам регистрации, и, соответственно, мы постараемся максимально открыто это определить, чтобы у них право не было установлено правильности работы комиссии. У вас первый вопрос, цель, пожалуйста, Алексеем Дмитриевичевича, докладывая за целый пожалуйста. Вот коллеги, Алексей ну что мы видим на, где то Комиссия номер 35, сочетающая полномочия к готовке заведения известив кандидата о недостатках в представлении документов для этой ситуации, не приняла у него документов, а именно документы по поплате собственных листов. То есть 29 июля 2022 года кандидат, то есть признание, объяснение, среди документов были подчеркнуты а Ранее, 24-м последний день, он документы, где прошло «да». Вот строка 3 письменного подтверждения. Это те документы, которые сам кандидат в надлежащий срок представил в качестве документов по об оплате подписных листов. Это можно дальше. Это счет на оплату. Далее это копия договора. И далее это акт то есть ни одного документа, который может назвать документом поплате, то есть документ по термоличному праву не Всего предиспателем, например, в сайте, в в И, исходя из буквального случая, в гарантия», на то, что представить документ заново, не заменяя, а в приложении. А, можно только принять нашим документом, перечисленным в пункте 22, статье 33 Федерального закона. То есть это документы, которые заранее не работают, это применение документов. Судья в этом примере документов отказал. Рассматриваясь данный вопрос на общий режим, а большая группа большинство голосов решила согласиться с Герберни. В том случае я расширю внимание, что он подвесил на регистрацию, А комиссии в то, что не могу знаете, то, что вы уже знаете. Все Спасибо Вопросы. Значит, у нас а, есть, соответственно, предложение по а, тому, что тут жалоба авторизмили в поступила поправка в жалобе а, от телекометического стандартного статуса. Поставки. Да, две поправки на самом деле они не взаимосвязаны, да, и более того, можно рассматривать как альтернативные. Первая поправка касается того, о чем мы дискутировали на заседании рабочей группы, а именно о том, что поскольку, как сказал, типа. Соответствующее уведомление, поданное кандидатам, не подлежало рассмотрению проекта 16 федерального закона, оно подлежало по общем, правилу рассмотрения проекта 59-го федерального закона. Соответственно, заявил должен быть, быть в течение 30 дней письменные разъяснения, а при а соответствующее уведомление должно было быть зарегистрировано по общим правилам документа документабор с меточкой зрения проблемой, на которую наша комиссия не отреагировала, является то, что все-таки отказ от принятия уведомления с приложенными документами, безусловно, с нарушением срока, должен да, выводом вносится комиссии, потому что отказ одним должностным лицом комиссии фактически предрешает решение комиссии об отказе от регистрации. Соответственно, в случае, если этим должностным лицом допускается ошибка, то получается так, что комиссия не имеет возможности дошить. Ну, кроме того, есть проблема с фиксацией фактов составления этого документа. Поэтому предлагается дополнить констатированную часть проекта абзацами, которые говорили вот, на сосылку, на всякий взгляд, и законную инструкцию о вот, городе Иисусской вот, территории. В территории, в территории, в территории, в территории соответствующее уведомление, соответственно, распределить, в начале тоже заполнить пунктами о признании законными действиями в части регистрации и обязании ТИК зарегистрировать уведомление. Готов сразу повторю поправку. Спасибо большое. Павел это было предметом обсуждения на рабочей группе. Я да. специально консультировался на эту тему с юридическим управлением СОРК. Они имеют мы многократно, в том числе Верховным судом, позицию, что 59-й КЗ в данном случае не является законом, который применяется в таких случаях. То 67-й закон является специальным федеральным законом, и правоотношения, в которые вступила кандидат в избирательные комиссии, не попадают и не регулируются в 69-м федеральном законе. Поэтому считаю, что это неправильное предложение, но в любом случае... С учетом наступивших предложений, коллеги, если других предложений нет, предлагаю поставить на голосование наступившее проект решение за основу. А, -а, -а можно, чтобы сразу же про вторую поправку? Потому что мы же говорим да, если поправлю, поправлю. мы должны выбрать либо эту поправку, либо это они. Голосовать по обеям, я думаю. Не Потому нет. что здесь, здесь, нет, здесь нет, не очевидно, что они исключают друг друга. Они могут быть альтернативны, Здесь бы я не определю. Поэтому. ли? Комиссия продуму может предложить подать, будет... Нет, давайте, а, так так, Я нахожусь в по поводу поправки. Да, да, да, да. Повторюсь, по поводу бюджетной подготовки. Уважаемые коллеги, лови, значит, по второй поправке. А, вот Максим Синонович как раз на рабочей службе отмечал, что существует разная практика в разных регионах, которая предполагает либо э, отказ вообще, либо отказ с выдачей письменного письменного подтверждения отказа, так вот в нашем регионе, как следует из а, значит, разъяснений Санкт-Петербургской Центральной комиссии, а, утвержденных решением 6 июля 2019 года, номер 127, а, вот из этого следует, что санкт избирательной комиссии должны подавать письменные отказы в принятии документов. Вот в таких случаях. С, собственно, я полагаю, что поскольку кандидат не согласился активно с сказать, отказом и был, на, и был намерен, настроен растворить этот отказ дальше, соответственно, комиссия должна была подтвердить факт его обращения для того, чтобы кандидат мог подтвердить вот этот факт, да, что он в соответствующие дал такие документы и выдать ему письменный отказ в приеме указанным документом. Соответственно, предлагается дополнить решение комиссии вот эти неположения. Спасибо большое. Ну, еще раз, все мы обсуждали на рабочем месте. Сюжет, в общем, я, говоря, такой э, противоволючащий, как бы на существующей трансфике. комиссии документов, выдачи отказы, потому что опять-таки, исходя из вашей общести, то есть эта комиссия надо осмотреть будущее отказа, а комиссия нет вправе по 67 принимать документы, которые представлены, соответственно, после окончания подачи документов, и те документы, которые комиссии не вправе принимать от кандидата в а комиссии, исправления. Поэтому здесь восприятие совершенно однозначно, поэтому я думаю, что. Сюжет этот, в общем, в том будет история. Максим здесь как раз речь не о принятии, а именно о подтверждении отказа принятия. И Город Дерков в данном случае, если не будет следовать своему собственному решению 2019 -го года, да, касающемуся вот этих самых разъяснений, то у нас будет Город сам нарушит ту практику, которую он создает. Здесь нужно либо отменять эти разъяснения, которые на данный момент являются действующими. Да, нет. и не выдавать никакие подтверждения, никакие отказы. Либо сейчас обязать комиссию территориальную следовать этим разъяснениям и выдать отказ. И, естественно, выдача отказа никак не влечет принятие документов, Она подтвердит отказ. Я не сами себе про только что говорили, что комиссия, прежде чем отказать, должна рассматривать соответствующие документы. То есть, я уже поправ, когда вы доклад выполнете, Поэтому мы тогда определимся, в по такому пути мы идем. Да, и что есть ничего, мы не делаем. не, раз, не раз, сфере, ремонт Я думаю, что мы да. будем не признавать незаконное а, действие бездействие комиссии, которое отражается в неисполнении наших разъяснений. Потому что при чем уважение комиссии, в которой я состою, я бы ее разъяснен и не принадлежит. Но дело в том, что эти родители не касаются городского закона, а как раз таки ее комиссия Давайте, по сути, жалобу. Когда кандидат не представил документ об оплате, комиссия не вправе его принимать после окончания срок подачи документа В данном случае комиссия ничего не нарушила и совершенно обоснованный откат. Давайте по сути разделимся. Нет, Спасибо. Какие-то предложения есть еще? Что за то, чтобы принять решение за основу? Прошу голосовать. Против. Сдержался. Принято единогласно. Ставлю за первым предложением? Дополнение поправкам, которые были озвучены к вам, вы по каждой надеялись, ходите по первым этажам. Кто за первым поправкам? Прошу голосовать. Один Против. Выдержался. Спасибо. За вторую поправку. Кто за вторую поправку? Один. Против. Двенадцать. двенадцать Принято. И теперь голосуем за проект в целом. Кто за то, чтобы принять решение по оставлению... И потом по кто за то, что принять решение по голосованию в целом, кто за 12, кто против? Один. Спасибо. Принято. А то завершится вопрос. Да, пожалуйста. Завершение да. да? а Может быть, есть какое-то разъяснение как раз по тому, что, том, что 59-х не э, применяется в данной ситуации, но ну, письменная или, если ему нет, то возможно ли запретить, чтобы подобные вопросы что что не возникали в дальнейшем? Я долго дискутировал на эту тему судебнического управления социальной комиссией, различные сказать, моменты выясняли. Есть сложившаяся судебная практика но на эту тему, есть практика, которая по большинству регионов существует в Российской Федерации, что сельскохозяйственной в 59 ФЗ написано, что применяется за исключением специальных федеральных законов, что применяется в 67-м 67 закон, четко определяет действия комиссии. То есть комиссия нет права принимать соответствующие документы. Что, что и происходит. Другое дело, что действительно в разных федеральных разная практика, по тому, каким образом это оформляется. Мне еще удивить, что Если комиссия принимала для себя документы, значит, фактически это было бы долгом того, что, скажем, она приняла все это, а потом, скажем, отказала, да, что она не имеет права принимать. Значит, давая отказ, но в том же о котором Павел сказал, что сначала, когда должно быть решение комиссии по отказу в приеме, да, значит, потом уже, соответственно, оформляется отказ. Поэтому здесь ответственный сотрудник, принимая требования 67-го законов, принимая и не принимая документы, соответственно, исполняя форму 67-го законов. Можно попросить, чтобы они надпись это разместили, и я это сделаю. Спасибо. Так, коллеги, переходим ко второму вопросу. По дороге Дмитрия Андрея Анатольевича докладываемся, что происходит. Спасибо. Я решение с первым, с на а во втором, что мы представить, того, что на улице. на выборах, введенных с этим договором, с пониманием в этом муниципальном походе, соответственно, предыдущему проекту, 28 для регистрации на 11 соответственно, можно представить в комиссию, это 19-е в подписи. что-то и было представлено университетом, но из них 8 признано неизвестительными на основании заключения в предлагаю на так, вот, собственно... Коллеги, сразу, сразу предупреждаю, что специально закрытые э, данные на листах исключились, хотя из э, того, чтобы не охранять определенные данные. Да, вот, и, кроме, в у соответствующих объектов 1, 2, 4, это отмечено, например, в данном случае, банка и э, заведительная запись. За одного из избирателей заведительная запись сделана одной рукой и далее. Вот еще цифра 2, это тоже же такое, что и на первом листе. В трех местах у нас следующий слайд. А, и еще один. А, да, в трех местах у нас э, фамилия и отчество. И также здесь, вот, где помечена цифра 1, это да, это на одного года, наверное, не будет вообще. В соответствии с ценным или с вооруженным оружием, включая достоверные черты, существенно влияют на данные, из ряда выполненных одной из одной из можно одну изчитать, комиссия то есть как раз то, что относится к требованиям надлежащих решение. тогда Следующий вопрос. Судья, если вопросов нет, предлагаю ДОСМ, кто за то, чтобы принять представленный проект, по голосовать. Попротив, Впрочем, один, 12 взял, принято. Таким образом, жалоба является не Следующий вопрос повестки дня, отмойки Андрея Анатольевича, как я понимаю, отмойки, отмойки, отмойки, отмойки, отмойки, отмойки, уже вы, коллеги, также в муниципальном округе Сосновское по Магнабоку мы используем определенный номер 328 В этом литературе мы поднимем число подписей необходимой для 12, и, соответственно, максимальное число подставлено в прописи 16. Такое количество подписей было представлено. В однако из них 5, возможно, в случае это 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, одной рукой, следующая страница. Один на первой странике на третьей это одна рука, и три мы будем на второй страничке и здесь, то есть на рукой. То есть получается две за первым одной рукой, еще две другой рукой, еще три, еще один лифтом установлен. И собой из этого опять же зачитаем одну рукой до Избирательная комиссия признала недействительно действительно пять подписей. Собственно, мы на ручьи двух это подробно рассмотрели и все за счетами пересчитали, пришли к тому, что а, ее заключение вернули. А в связи с чем, а, также посоветующие жалобы данного заявителя, уже будет мы Если вопросов нет, тогда я за проект решения. Кто за это решение, пишите. Кто против, поддержался. один. За 12. Принято. По плану жалобы необоснованно. Следующий вопрос повестки дня. Жалобы Иван Евгения Борисовича. Так, я коллеги, для КРАС могу сказать, что ситуация очень э, помогает нам на решение по заводе количеству учебных и по а, в одном месте, в одном в одном месте, в в в в в Документов, которые в соответствии с законом, он дополнительно предоставит в том числе я уверен, она полученная внутри мор. Ну вот, собственно говоря, раз следующая страница, два, договор, три, счет фактура, это те документы, которые он представил в качестве обоснования. это последний день, 29-м году, он пытался представить комиссию платежное получение номера 1 на 1, оно принято у него не было. Ну, собственно, мы подробно говорим о том, дискутировали. При рассмотрении Шарапа по что он комиссии, э, признать факторы. Э, Величенность также договорится о том, что в Правда, есть у коллеги, полностью аналогично, если я смотрю мне, пожалуйста, прошу на день в полуках Хорошо, спасибо. Коллеги, Я же не проект решения с учетом вступающих поправок, Проект решения принять за основу, кто за то, чтобы принять за основу человека. Кто против? 11. Принято. А, кто поправкам? Кто за первую поправку? Один. Кто против? 12. Задержался. Принято. Ну, поправка не принята. – Кто за вторую поправку? Прошу голосовать. Один. Кто против? 12. Воздержался по не придет. По поправку по решения по в целом за представленный проект решения. Против воздержался. Один против, двенадцать за, решение принята. Хотя бы там жалобы не обоснован. вопрос по институте, на жалобе решение председателями конечного института, осуществляющих вам офис подготовке дополнительных муниципального совета городского муниципального бюджета, в Санкт-Петербурга, муниципальная округ, 6-й в котором она демонстрация муниципального было 78, но в регистрации. регистрация. Подгладывают Кузьмин Александр Спасибо, уважаемые коллеги. В результате 2 августа до года в Санкт-Петербургской избирательной комиссии поступило жалоба жалобах Кузьмина и в Кузьминах, в которой заявительный просит признать законность вне решения тика номер 7, совершающего помолочить в проведения дополнительных выборов в Минскольких Совет, Минскольких Украинских Удачных, в Командаре, номер 78. Решение 31 июля до года, 37-ти лет в на заседании рабочей группы нашей комиссии вот, мы посмотрели жалоб мы достаточно а, внимательно рассматривали а, данные данные рабочего 9 августа, и мы остановили следующее, что 18 июля 2002 года Никодиничный уведомил эти к о своем движении кандидатов на выборах в порядке самого движения 24 июня представил в тертуральной избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидатов о проведении дополнительных выборов. Так, уважаемые коллеги, подписные листы у нас оплачиваются из средств избирательного фонда кандидата. Это у нас пункта статьи 37.67 закона. Все мы это знаем. Можно первый, первый слайд. Мы видим с вами платежное поручение номер один, в котором видим транзакцию да, со счета никита Денисовича на по трофимовой и дата. Внимание, 22.07.2022 -го, -го -го года. Второй слайд можно. Также рабочая группа внимательно исследовала договор, в принципе которого фигурирует обязательство показания услуг по изготовлению подписных листов. Внимание, пункт 3-4 договора. Там презуммируется, что оплата услуг производится авансовым платежом в размере процентов стоимости. То есть там никакой пост оплаты нет, там авансовый платеж в размере 100%. И третий слайд. Также нам представили исследование счет фактуры номер 72 22 июля 22 года, где тоже э, указывается, что дата отгрузки передачи сдачи именно 22 июля 2022 года. Следующее. Теперь нам на подкуснули скидку. Да, допустим, Другой слайд. Вот этот. Остановимся вот на этом где мы четко видим, что и дата внесения подписей лиц, которые осуществляли поддержку выдвижения, да, и непосредственно сборщик 20.07.2022 года. Следует отметить, что на разлучении группы Никита Денисовича не присутствовал, выступал у нас. Неоднократно совался на пункте 3 статьи 26 закона Санкт-Петербурга, о руках депутатов муниципальных советов, которые декларируют, что подписи избирателей могут собираться со дня следующего со дня уведомления комиссии о выдвижении кандидата. Что привязки к оплате и определенным договорным отношениям между кандидатами типографии нет. И, в общем-то, мы с этим согласимся, что право собирать в офисе на этих выборах возникает не со дня оплаты подписных листов, а действительно со дня, следующего со дня выдвижения. Мы лишь констатируем, что кандидат и подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда кандидата. И что данные кандидаты из связи избирательного фонда эти подписные листы не оплачивают. Может, оплачивал какие-то другие, но уж точно не эти, а сдал именно эти. Поэтому жалобу продолжается оставить без удовлетворения, решение титровой институтной комиссии поддержать. Спасибо. Спасибо. Коллеги, вопросы? Угу. Есть, есть вопрос. Спасибо большое. Если предложений других нет, тогда прошу голосовать, кто за проект решения. Кто против? Переходим к шестому вопросу. Оставить судьбу о игоревича коллеги пожалуйста? на что документы, регистрации, в том числе на собственно говоря, мы видим, он, в документы о кассовый ордер, то есть он снял наличные средства с избирательного счета. И следующий слайд. А вот таким образом на будет документ об оплате пропущенных средств. Это он не представил. И как бы ранее, то есть, во время других жалоб уже согласились все, представить не может. Ну, собственно говоря, в отличие от некоторых предыдущих наших он пытался заменить какие-то платежное поручение, потому что действительно отрицает, что платил его в обязательной наличие. А далее, в рекламе ТВ, следовало актерологическое срокопление. В соответствии с статьей 49 закона о санкт-петербургах, как указано в расчеты не только с лицами, федеральными, но и потому что есть а, даром, за выполнение любых товаров, по товаров, по парке, по, парке, по, парке, по парке, а поменье, только в обеимодичных форме, раз, Второй это то, что у нас среди документов, необходимых для регистрации, упоминается в законе документ об оплате государственных услуг. Следовательно, необходимо представить именно документ об вот, уплате наличной оплаты. Какой документ? Вот там, еще не является документом, необходимым для регистрации виндуля. Какой документ представлен мне? Говорит о том, что он оформлен с нарушением требований закона. В данном случае нельзя. Потому что это вообще иного рода заняты В связи с этим проектная комиссия на рабочей группы законно отказала в регистрации, что и предлагается поддержать его нашего решения. Спасибо, Алексей, пожалуйста. Ирина. А я правильно понимаю из слайды, что он заказал себе 190 писанных. А, да, я тоже. А почему ты что с ними делал? Возможно, он не очень усиливает электронную поддерживает, все пополнили, а почему по дорогу лучше. Какая-то цифра такая очень странная. Действительно, Цифра странная. Но если можно вернуть вот этот слайд с чеком, то есть, по сути, из, во это, во-первых, это наличная оплата, что законом. Во-вторых, здесь из этого представленного документа совершенно не следует, что это оплата именно подписных листов. То есть это некая печать а 4-190 штук, что вы правильно ответили, это достаточно много для вообще, подписных листов в принципе. И, да, ну, тут количество не важно, действительно, это вопрос кандидата, но... В данном случае документ не отражается результатами подписчиков в Ну и основной вопрос, конечно, что мы обсуждали, это оплата за деньгами, хотя а мы ее подбесмотрим, мало-то, потому а за мы там Вот, даже если предположить, что вот, один, еще такое, некоторые могут смотреть, да, значит, в одном случае и, и могут в да, и двигаться, а в другом случае не могут. Даже если это так, то э, вот этот документ отдельно взятый, он э, не может оказывать расходование средств избирательного фонда на, э, на печать без да, То есть, э, фактически, если признать законную и наличную оплату, то она может подтверждаться как минимум двумя документами. Во-первых, снятием со счета платежным э, расходным э, ордером и вот э, таким, э, значит, кассовым ордером, кассовым чеком, товарным чеком, из которого видно, что это писные листы. А подтверждение только один документ укладывает, только один лист. Поэтому, мне кажется, что думаете, чего это? Без малого, должен прилагаться кассовый чек, который тоже отсутствует. Поэтому здесь, очень полный букет. Спасибо, коллеги, за вопросы. Желающие выступлеть... Коллеги, ставлю вопросы на голосование. Кто против, не держался, принято единогласно. Таким образом, жалобы приняты на необоснованные. Коллеги, вы рассмотрели все поступившие обращения. Спасибо большое за работу. Спасибо.